Добрый день, меня зовут Ирина Ахмедгареева. Я руководитель отдела по работе с персоналом компании IKEA Новосибирск. Сегодня мы поговорим с вами о собеседовании, что это такое, какие бывают типы собеседований и как же подготовиться к проведению интервью. Вообще нужно сказать, что собеседование – это беседа, интервью, в ходе которой определяется, подходит ли тот или иной кандидат для занятия определенной должности. По типам собеседования бывают телефонные – это может быть личная встреча и может быть групповое собеседование, так называемые центры оценки. У каждой из сторон есть безусловно, ожидания от данной встречи, от данной беседы. И, конечно, у нанимающего менеджера или рекрутера есть определенный портрет и описание должности, описание навыков, знаний и умений, которым должен обладать тот или иной кандидат для успешного прохождения собеседования. Но в то же время у кандидата, который приходит на собеседование, у него также есть ожидания, также есть определенное время и инструменты для подготовки, о которых мы сегодня поговорим. Нужно сказать о том, что при выборе вакансии, на которую вы хотите подать заявку, очень важно проанализировать, что это за компания, что это за должность и как должным образом подготовиться к прохождению собеседования в эту компанию. Вы можете... Зайти на сайт этой компании, можете посмотреть, какой стиль приемлем э, поведения, общения и одежды, например, в этой компании. Вы можете посмотреть, какая команда вас будет окружать. Можете даже сходить в эту компанию и посмотреть, в чем будет заключаться ва ваша работа в той или иной должности. Мы, например, в своей компании очень приветствуем, когда кандидаты говорят нам о том, что «да, я знаю, чем живет ваша компания, чем занимаются ребята в ресторане или чем занимается э, сотрудник подразделения товарооборота». Поэтому это будет вам как кандидату только в плюс. Также, если вы кандидат с инвалидностью, вы можете в том числе прийти и согласно своим личным рекомендациям и кар карте реабилитации, прийти посмотреть, какое место, какая должность в организации будет соответствовать вашим показаниям. Мы как нанимающие менеджеры будем только рады, будем только приветствовать вашу такую инициативу. Далее в подготовке к прохождению собеседования вы можете накидать на листке бумаги свои плюсы и свои стороны для развития. Потому что в любом случае такой вопрос возникнет, и вы должны быть готовы на него ответить. И готовы рассказать, как вы работаете со своими сторонами для развития, как вы прорабатываете свои какие-то не очень сильные стороны, насколько вы, каких успехов вы достигли в жизни. Соответственно, когда вы приходите уже в саму компанию, пожалуйста, не опаздывайте, пожалуйста, если вдруг случается какой-то форс-мажор, вы всегда можете позвонить и предупредить, и это также будет учитываться вам как успешному кандидату. Соответственно, пожалуйста, внешний вид будьте опрятны, будьте чисты, посмотрите о том, что происходит у вас на голове, что происходит с вашей одеждой, с вашей обувью. Естественно, поздоровайтесь, пожалуйста, не садитесь, пока вас не пригласят, не приводите с собой команду поддержки, это все-таки интервью для вас лично, как кандидата. И дальше уже будьте готовы рассказать о, о всех своих профессиональных навыках, о всех своих амбициях, это тоже приветствуется в кандидатах, о всех своих достижениях, как я уже сказала. И будьте открыты, потому что неправдивая информация так или иначе она откроется, это вам плюса не сделает. Лучше сфокусируйтесь на том, что вы умеете делать, на том, что вы добились жизни и том, том чего вы хотите. Соискатель с инвалидностью – это человек, который имеет определенные медицинские показания, которые мы не можем не учитывать при приеме такого человека. Соответственно, было бы неплохо, если бы такой кандидат пришел к нам с карты реабилитации и с желанием и возможностью рассказать о том, что все-таки являются ограничивающими факторами в приеме такого человека на работу. Потому что обеспечить кандидата с инвалидностью условиями труда нет ничего невозможного И мы это с радостью сделаем, с радостью пойдем навстречу Но нам нужно понимать, какие медицинские показания у человека прописаны и какие имеются Соответственно, если вы кандидат с инвалидностью, пожалуйста, будьте готовы говорить об этом И будьте готовы к тому, что эта тема будет обсуждаться на собеседовании очень важна ваша амбиция и очень важно ваше желание работать именно в этой компании, именно в этой должности. И нужно понимать о том, что собеседование для кандидата с инвалидностью – это все-таки собеседование, это все-таки конкурс. И вы этот конкурс проходите наряду со всеми остальными с искателями И в нашей компании, например, вы проходите конкурс порядка 80 человек. Я очень рада тому, что в нашей компании сейчас работают сотрудники с инвалидностью, и они этот конкурс прошли, и они свои амбиции и свои ожидания э, смогли реализовать, и я думаю, что у каждого из вас получится все то же самое. Нужно сказать о том, что сложности могут быть и они будут в зависимости от характера вашей инвалидности, даже при, при прохождении собеседования. Нам могут потребоваться переводчики, нам могут потребоваться дополнительные инструменты для проведения собеседования. И здесь важно и ваше понимание работодателя, и понимание работодателя о том, что к нему пришел человек с определенного вида инвалидностью. Поэтому... Помогите нам как работодателю, сделайте, возможно, принесите какие-то инструменты или заранее оповестите нас о том, в чем является ваша инвалидность и как мы можем коммуницировать лучшим образом. Если говорить о сложностях, которые возникают при проведении собеседования, первое и основное – это, конечно же, волнение. И это нормально, что мы волнуемся при прохождении собеседования. Нужно просто... Возможно, открыто сказать о том, что я немного волнуюсь, пожалуйста, можно мне стакан воды. Или э, просто расположить какой-то шуткой или какой-то э, улыбкой, возможно, просто постараться быть открытым, постараться изложить всю ту информацию, которую вы уже подготовили до того, как вы э, пришли в компанию. Соответственно, быть готовым рассказать о своем опыте, о своих знаниях, навыках о своих достижениях, как я уже сказала, и открыто честно рассказывать информацию, которую у вас будет спрашивать рекрутер. Если мы говорим о сложностях для кандидатов с инвалидностью, здесь особенно нужно открыться и особенно постараться найти контакт и найти правильный тип коммуникации с рекрутером. Возможно, где-то помочь ему рассказать, как это сделать с вами правильно, потому что не все знают особенности того или иного типа инвалидности и как, как правильно настроить беседу здесь и сейчас. Поэтому здесь, если вы откроетесь, если вы попробуете свое волнение направить в конструктивное русло, то это только поможет. Плюс, конечно же, подготовка – это ожидание должности, это ожидание от того, чем потенциально вы будете заниматься – Ничего страшного нет, если вы будете задавать также рекрутеру вопросы, если будете спрашивать о том, что вам предстоит делать в потенциальной должности, о том, какая у вас будет команда, что от вас ждут в этой роли и так далее. Поэтому сложные вопросы, которые могут возникать у вас на интервью, постарайтесь их продумать заранее, постарайтесь подготовиться к ним заранее. Это могут быть вопросы личного характера о Ваших неудачах тоже постарайтесь продумать ответ на этот вопрос, о том, что вы можете здесь рассказать. И самое главное, какие уроки вы вынесли из э, этой неудачи, как вы поработали с итогами этой неудачи, и что в жизни у вас теперь стало по-другому, что вы можете действительно сказать, да, это было в моей жизни, но я поработал и сумел справиться с этим. Может быть, вы попадете в какой-то этап своей жизни на стрессовое интервью, когда вас будут спрашивать слишком личную информацию или слишком информацию, касающуюся, касающуюся очень чувствительных вещей, будьте готовы отвечать на это общими фразами, либо философски, либо каким-то образом выводить все на такую тему, что есть такое понятие, как umbrella event. Когда у нас есть определенное сообщение, и как бы нас не подводили, не выводили из себя, мы всегда приходим к этому сообщению. Ваши достижения, ваши навыки, ваши знания, и Куда бы вас ни уводили в сторону, вы должны возвращаться к этому umbrella ивенту и транслировать то сообщение, которое вы для себя заготовили. Итак, поговорим о этапах интервью. Первое, что вас попросит сделать и рассказать рекрутер, это, конечно, расскажите о себе информацию, ту, которую вы считаете нужным, рассказать о себе. Пожалуйста, вспомните все свои достижения, вспомните все самые значимые этапы в своей жизни, то, чему вы научились, что вы умеете, какие у вас есть навыки, и расскажите об этом рекрутеру. Далее рекрутер будет, будет спрашивать вас стандартные вопросы о том, где вы учились, какую роль в команде вы занимали, какую, какого руководителя для себя вы видите как идеального, Насколько важно вам работать в команде, или все-таки вы индивидуальный игрок. Вопросы, которые помогут определить, насколько вы соответствуете тому профилю должности, на который ищется кандидат. Далее рекрутер может дать вам время на обдумывание, на то, чтобы задать вопросы. И здесь вы можете также подготовиться и подумать, какие вопросы будут вас интересовать об этой компании, какие есть льготы, бонусы, бенефиты в этой компании, какая команда вас ждет, что вы должны будете делать в этой должности и так далее. Также можно спросить, какой уровень заработной платы ждет вас на этой должности, потому что это абсолютно нормально и абсолютно правомерно спрашивать такие вопросы. Далее на интервью рекрутер может попросить вас заполнить определенные тесты, которые помогут, опять же, посмотреть, насколько вы соответствуете данному профилю должности. Это может быть PI-тест, тест, который помогает определить ваш психологический тип и портрет и э, вашу склонность работать в команде или индивидуально, ваши э, навыки как лидера и так далее. Это может быть PLI-тест, который мы также используем у себя в компании, который помогает э, определить ваше логическое мышление, ваши интеллектуальные способности. Это может быть всеразличные другие тесты, которые помогут вам э, и рекрутеру посмотреть, насколько вы сильны, к примеру, в кассовой дисциплине, если это касается э, компании IKEA, или в любой другой должности. Будьте готовы к тому, что эти тесты не определяют ваши какие-то личностные характеристики. Это всего лишь тесты, которые помогают работодателю понять, насколько данный кандидат соответствует тому профилю должности, который э, открыт для замещения. В чем особенности и в чем Сложные моменты таких видов интервью, как телефонное собеседование и как центр оценки. Первое телефонное собеседование – это то, что застает нас, как правило, врасплох, потому что мы можем с вами бежать по своим делам, нам звонит рекрутер или нанимающий менеджер и говорит, у вас есть несколько минут для того, чтобы мы с вами поговорили и провели первое холодное, оно еще называется, интервью – Здесь нет ничего плохого, если вы находитесь в шумном месте, сказать человеку о том, что, пожалуйста, перезвоните мне в более удобное время, когда я смогу с вами поговорить. Займите удобную позицию, займите удобное, выберите удобное помещение, которое позволит вам наилучшим образом слышать рекрутера, понимать его и э, уметь объяснить свою позицию и свои какие-то навыки и способности и знания. Это интервью характерно еще тем, что, как правило, вы его не можете предвидеть, в какое время вам позвонит рекрутер. То есть это интервью максимально без подготовки. Поэтому ключевое, ключевой момент – это подготовка. Когда вы подаете свое резюме на ту или иную вакансию, будьте готовы к тому, что рано или поздно рекрутер позвонит вам, и он будет спрашивать все те вопросы, о которых мы с вами сегодня уже говорили. Если вас приглашают сразу на собеседование с менеджером или на личное собеседование с рекрутером, это хороший знак. Поэтому готовьтесь дальше, анализируйте компанию, смотрите, что в этой компании, какая культура, какие ценности, как туда пойти, как одеться. Что взять с собой? Если мы говорим о кандидате с инвалидностью, опять же, не забываем про карту реабилитации, про те инструменты, которыми мы можем пользоваться непосредственно на самом собеседовании, которые помогут нам облегчить коммуникацию и сделать наше интервью менее волнительным для одной и для второй стороны. Если мы говорим о центре оценки – это более сложное интервью, на котором предполагается присутствие нескольких кандидатов на замещение одной и той же должности. Это может быть группа людей от 8 до 15 человек, и вы должны быть готовы к тому, что задания будут абсолютно разные. Это могут быть тестовые задания, которые предполагают общение с рекрутером или с несколькими рекрутерами. Это могут быть ситуационные задания, когда вы предполагаете исход какой-то ситуации, которая у вас описана. Это могут быть групповые задания, когда рекрутер или нанимающий менеджер смотрит, насколько вы хороши в работе в команде, какая у вас роль в команде. Какие у вас лидерские качества, насколько вы выходите из кризисных ситуаций, насколько вы справляетесь со стрессовыми ситуациями в коллективе, в команде или единолично. Поэтому при подготовке к центру оценки вы должны также учитывать сам характер этого собеседования и то, насколько вам комфортно работать в команде, насколько вы умеете себя преподнести при других людях. Очень важна ваша мотивация и очень важна мотивация каждого кандидата при прохождении интервью. И она очень видна. Потому что, например, когда я приходила в компанию Ике, я также проходила конкурс 80 человек на место, и я также проходила 4 этапа интервью. И я приходила в эту компанию, потому что мне важна и мне нужна была эта компания. Мне важен был бренд, мне важно было развитие, и я приходила на абсолютно такую же позицию, как у меня была на предыдущей работе, с таким же уровнем заработка, но для меня была важна возможность развития именно в этой компании. Поэтому, если вы горите этой должности, если вы горите этой вакансией, пожалуйста не стесняйтесь и не бойтесь ничего ваше волнение оно понятно и я тоже волновалась когда проходила интервью просто покажите в чем вы хороши просто покажите все ваши достоинства и работодатели это обязательно оценит. мы все проходим конкурс и мы все проходим собеседование неважно есть у нас инвалидность или нет но если мы хотим расти развиваться если мы хотим трудоустроиться и быть частью компании и работать, мы должны прийти на собеседование и должны пройти этот конкурс. Поэтому не бойтесь сделать первый шаг и прийти на собеседование.